Всем привет, меня зовут Ирина, я волонтер хора «Транспорт». Мы продолжаем серию лекций в рамках образовательного лектория хора. Тема моей лекции «Перспективы эволюции человека как биологического вида». Фраза «Человек произошел от обезьяны» — это некоторое упрощение, но то, что биологический вид Homo sapiens является продуктом эволюции, длящейся много миллионов лет, сомнений не вызывает. Однако, каковы перспективы эволюции человека как биологического вида? Вопрос актуальный, учитывая, что человечество сегодня обладает реальными техническими возможностями влиять на ход эволюции. Происхождение человека выделяют два основных этапа ⁇ биогенез и социогенез. Биогенез ⁇ это ранний этап эволюции человека, который проходил под действием биологических факторов таких как изоляция, мутации, борьба за существование и естественный отбор. Его результатом было выделение рода хома из отряда приматов. С этого этапа начинается социогенез, развитие человека под влиянием социальных факторов, социальных законов, действующих в человеческом обществе. Социальная эволюция по темпам опередила биологическую. Результатом ее явилось создание социальной среды, которая обеспечила человеку защищенность от неблагоприятных средовых факторов. Здоровье и репродукция современного человека в значительной степени зависят от социально-экономического развития страны, образования, образа жизни, уровня медицинской помощи и других социальных факторов. Человек в погоне за созданием максимально защищенного пространства и комфортных условий все больше ускорял развитие социальной эволюции. Однако, нужно понимать, что социальная эволюция не имеет никакого отношения к эволюции человеческого вида. На сегодняшний день человек вышел из законов природы и больше им не подчиняется. Но создав себе искусственный мир, человек не перестал быть частью природы. В результате промышленных революций, организованных человеком, изменился баланс сил в самой природе. Воздух, вода, земля, порождаемая ими пища. Все изменено деятельностью человека за короткий промежуток времени. Как следствие таких изменений, все биологические виды вынуждены приспосабливаться к созданной новой реальности. И опираться они будут на природные механизмы выживания, которым сотни миллионов лет. Эти законы в них закодированы, зашифрованы на инстинктивном уровне. А человек этих законов не слышит, не понимает и не признает, он решил, что эволюционное давление на него больше не распространяется. Он — существо социальное, не природное. Поэтому вынужден улучшать искусственно созданный им мир, улучшать все вокруг и улучшать себя. А биологическая деградация вида Homo sapiens уже налицо и проявляется ослаблением репродуктивной функции, рождением ослабленного потомства, снижением выносливости, ухудшением психофизиологических качеств, и прогрессированием усталости и депрессии. Признаки этой деградации наблюдаются на всем земном шаре, включая развитые страны. Признаком этих изменений может служить и явление демографического перехода. Население развитых постиндустриальных государств прекратило рост в условиях материального изобилия. Впервые живая материя не стремится к неограниченной физиологической экспансии, несмотря на наличие материальных условий для этого. Так нарушается основной закон эволюции, который неизменно выполнялся в течение 4 миллиардов лет. Серия независимых расчетов, проведенных учеными разных стран и разных специальностей, показала, что социальные эволюционные процессы ускорились, и около середины 21 века кривая, отражающая ускорение социальной эволюции, превращается в вертикаль. Вот как об этом говорят ученые. Вырождение в условиях, когда нет естественного отбора, происходит быстро и неотвратимо. Очень скоро мы получим настолько слабое поколение, чахлое, болезненное и бессильное, что никакая суперсовременная медицина не поможет. Это подтверждает тот факт, что эволюционная деградация вида идет по нарастающе и расползается по всему миру. Что нужно понять? Законы эволюции находятся в самом человеке и все ключи у него. Мастер Хора принес учение и практику. Следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательно. Авторское название – практика Хора. Есть два варианта дальнейшего эволюционного развития. Первый – технологичный, продвинутый, социально успешный, но биологически деградирующий. Или второй. Сознательное развитие человека как вида – это опираться на принципы, которым подчиняется все живое и неживое во Вселенной. Выбор можно сделать только понимая, что мы несемся в эволюционный тупик, и эволюционный прогресс заторможен. Все, что стоит на месте, деградирует, а все, что деградирует безостановочно, рано или поздно исчезает. Все научные достижения, которые когда-либо были в этом мире, даже собранные воедино, не более чем пылинка перед масштабом внутреннего эволюционного знания, которое несет в себе человек. Его психическая организация несет в себе инстинкты жизни. Осталось его сознательно пробудить. Это и есть метод преодоления деградации. Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. Это новое измерение в эволюции органического мира, когда к списку. Наследственность, изменчивость, естественный отбор добавляется еще один фактор, как движущая сила эволюции. Это фактор сознания. Вы сознательно возвращаетесь в эволюцию, и в ней уже не бессознательные и слепые, а сознательные и зрячие. Это другой уровень сознания, доступный человеку. Что нужно понять? Там, где развивается внимание, там развивается сознание, там развивается ум. Психическая деятельность более высокого порядка. Итого вопрос. А кто наследует человеку? Это другой тип внимания. Это единство покой действия. Это другой тип перемещения в пространстве. Последовательность. От предка человека к человеку. И от человека к трансгравитационному человеку. И дальше к гравитонеру. Выбор сегодняшнего дня прост. Или развитие или деградация.